Увидеть Париж или увидеть Кошагачи и умереть? Ой, Господи. Осень приближается. Спасной участок 2,9 КМР. Приехали. Нам же надо где-то ночевать. Вот наше третье место стоянки. Решили мы. У нас каждый делает свое дело. Полный ходом идет приготовление пищи. Пошли мы с внучкой за дровами. Третья наша ночевка. Ребят, мы возвращаемся назад. Цель нашей поездки достигнута, мы съездили на Марс, и теперь наш путь До домой. До Кошагачи не доехали 25 километров, Ну, в принципе туда ехать не было такой целью, как говорится, увидеть Париж или увидеть Кошагачи и умереть. Нет, может когда-нибудь еще будет путь, доедем обязательно, зато мы побывали на Чуи. Ой, господи. Все, едем назад, будем искать место ночевки. ночевке. Может, что-то еще увидим. Все снимем и покажем. Осень приближается. Смотрите, деревья уже начинают желтееть. Сюда ехали как-то незаметно. Да, было. а сейчас обратно поехали, как будто в осень едем. Осень, осень. Лес остыл, и листья сбросим. Для меня, например, когда мы сюда ехали вот такая гора была не меньшим открытием чем этот марс туда ну в начале пути да. опасный участок 2.9 км сегодня полит солнце такое пекло сколько градусов за бортом не знаю же с Мурманска, представляете? Тут такие надписи есть. Мурманск, Омск. Ну, Омск, как бы это близко вроде. Я уж про Новосибирск, Кюмень, не говорю. О, снега на, на горе. А где? Вон, прямо О, Вау, ничего себе! Вот это да! Там эти горы поддерживают небо. Они облаками, пики, торчат выше облаками. В облаках пики, да? Угу. Ты смотрел, да, это? Что? Что их пики торчат. Я вижу ну, сейчас. Да, всегда облакановые, поэтому там и снег не да, там испаряются эти драмазеты. Отдыхают люди вдоль речки, уже вот расположились там, видела. Уже на ночлег, наверное. Тоже потихоньку передвигаются, как и мы. Здесь типа чумало, да, здесь? То есть покуснее чуть-чуть. Ехали-ехали, заехали тут в селение Акташ И вот такой магазинчик Сельский Здрасте Магазин она чус. Продовольственный промышленный товар. Ну а что еще надо? Типа киосочка. Зачем в деревне большой магазин? Супермаркет. Вот в Кеппинг, кстати, 19-й господин. Что, съезжать да. надо? В кем Кемпинге? -кем -кем -кем? Нет, это дикая место. Там Мне кажется, они все вместе, вот эта ну, группа хорошо. людей. Вон, смотри, вот тоже стоят. Можно чуть подальше проехать, не видно будет машины. А как туда съехать? А вон, смотри, съезд вроде. Где? Вот. Вот, долево. вот. Нет? Не вижу. Ну, давай дальше проедем, если что, развернемся. здесь есть. Да ой мы сегодня вот это местечко проезжали нету здесь езды давай развернемся он, он был дамский район подождите посмотрим давайте ну а что вы еще не хотите проехать да я не места? думаю что там будут такие же места это и... хорошие просто ехали ехали нам же надо где-то ночевать по-любому мы до дома не доедем да нам надо еще завтра кое-куда заехать но там люди стоят а съезда, вот смотрите, видите, нету. Нам надо туда попасть. Вот, вот мы ищем. Съезд. Вот он. Вот она она. Рыба моей мечты. Съедем мы, нет там? Что удалось. Туда, в лесочек. Что, нам выйти? Что-то как-то тут низковато. давай. Давай, я выдаю, надо да, развернуться. Да, ну, выходи, потому машина сзади. Выходи, а я развернусь. Я не буду. Не надо. Так, теперь Бегу не попасть никуда. Ну, вот наше третье место стоянки. Решили мы, а, учитывая опыт двух предыдущих, что ночью бывает холодно. Я не думаю, что сегодня будет намного теплее. Ну, и могут добавиться еще комарье здесь. Ну, видите, такой пейзаж. Ну, там у нас как бы соседи. Можно было так к ним проехать подальше. Деда, деда, деда, И... Можно сейчас видео снять как Подожди. Я пью, все. И вот здесь соседи с этим. Вот. А, мы, мы же теперь опытные, ребята. У нас каждый делает свое дело. Все друг другу помогаем. Одна Настя у нас никому ничего не помогает. Так, сейчас приготовление идет. Дикий отдых полный ходом идет приготовление пищи на третьей ночевке. Это видео будет называться Дикий отдых. Да, горномолтает. Мясо-то сколько? Вау! Сложное мясо. Да, Андрюш. Пошли мы с внучкой за дровами. Смотрите. Вкусный хлеб. Очень вкусный, да? Угу. Так, вот это. Хочешь попробовать? Вот это давай, тащи туда. Хочешь попробовать? Давай. Вот а ты смотри, Карает то он большой, он не он не микроскопический. Вот туда, где дрова, иди, ложи. Бери, ну что, суп готовый, Лариса и Андрей Сготовили суп. А где стул? Теперь стой, ешь. Мы был раньше. Наси пропал стул Ладно, будем готовиться ко сну. Перекусили. Теперь мне внучка позвала исследовать, как она выразилась пещеру. Но это не пещера. Это заросли еловника. Ели. И здесь могут водиться клещи. Понятно? Бутылки здесь лежат. Вот мы исследовали. Грязи полно. Пора уходить. Правильно? Следующим зарослем. Да, да, да. Она очень длинная. Да, да, да. да, да. Тут тоже грязи полно. Что это такое? Стекло, да? Вау, тут порезаться можно. Смотри, это же стекло. Вот так вот все загажено. А ведь это где-то 500 километров больше. 550 от здесь, здесь такая комната небольшая, да? Да, никакая это не комнатка, ну. Но... Да, вот так а вот последняя пещера осталась. Третья наша ночевка Ветер бушует сегодня Мы тут за, за елями спрятались Вот и все Это было вчера В прихожей горе В комнате полумрак Also ich denke hier ja.